Одна мама часто говорила девочке, «Если увидишь на улице открытый люк, не подходи близко». Девочка знала, что ответит мама, но все равно спрашивала, «Почему?» «Вылезет оттуда рука и унесет в колодец», — отвечала мама. «А дальше?» — спрашивала девочка. «А дальше никто не знает», — говорила мама, — «ведь оттуда...» Никто не возвращался. Девочка пыталась представить, кто может обитать в темном колодце. У него, наверное, длинные руки с когтями, чтобы хватать тех, кто подходит к открытому люку. И еще, наверное, у него длинные ноги, чтобы быстро бежать по тоннелям, в которые ведут колодцы. И еще он, наверное, очень страшный и опасный раз взрослые люди всегда закрывают колодцы тяжелыми железными крышками. Девочке было очень страшно, но еще было очень интересно посмотреть на страшилище, которое обитает в глубине колодца. Увидев открытый люк, девочка отходила подальше и смотрела, ожидая, когда оттуда высунется длинная когтистая рука. Но ни разу такого не случалось. А однажды девочка даже видела, как трое людей открыли люк и спустились вниз. Их долго не было. Но потом они все-таки вылезли. Живые и целые. Так что девочка подумала, что это чудище из колодца не такое уж и большое, раз не трогать взрослых, а нападает только на детей. Однажды Девочка даже подошла к открытому колодцу и осторожно заглянула внутрь. Но в темноте ничего не было видно. «Эй!» – крикнула девочка. «Эй!» – отозвалась из глубины колодца. Девочка подождала, но ничего не происходило. Она уже хотела уйти. Но тут наружу высунулась мальчишечья голова. «Ты что ли кричишь?» – недовольно спросил мальчик. «Ну, я!» – ответила девочка. «Чего надо?» Мальчик насупился и сердито смотрел на девочку. «Ничего!» – ответила девочка и на всякий случай отступила на два шага назад. Но мальчишка лишь пыркнул и полез назад в колодец. Кричат тут без дела. Проворчал он и исчез в темноте. Девочка тут же вернулась назад. «А чего ты там делаешь?» Спросила она. «Чего, чего? Играем мы тут. Пятнашки!» Девочка тут же представила, как весело играть там, где всегда очень-очень темно. И ей тоже захотелось поиграть с ними. «А возьмите меня поиграть!» Крикнула она. «Ну вот еще!» – недовольно отозвался мальчик. «Да ты и не умеешь!» «Еще как умею!» – воскликнула девочка. «Да я лучше всех играю!» «Ну ладно, пускайся!» Девочка полезла вниз, совсем забыв о том, что ей говорила мама. Там, в глубине колодца, было совсем не так темно, как казалось. И было много разных детей – больших и маленьких, но они почему-то не играли, а сидели грустные и печальные, некоторые даже тихо плакали. Девочке быстро расхотелось играть, она стала искать место, где она спустилась в колодец, но никак не могла его найти. Девочка долго бродила по тоннелям, пока однажды не увидела сверху. Светлое пятно открытого люка. Тогда она быстро-быстро полезла вверх. Но когда девочка выбралась наружу, оказалось, что там прошло много-много лет. Родители девочки давно умерли, а в квартире живут совсем другие люди.